Томми. Ты дно я жена Все так. Детектив Норман Мороз, вист, вист, вист, вист, вист, вист, вист, вист, вист, вист, вист, вист, вист, что вист, вист, вист, вист, хочешь по телефону ты сказал что есть предложение ко мне все так учти если тебе надо подмазать копа то ты не по адресу Я не нужны никакие партнеры хорошо я на мели даже на кофе не хватает но у меня кое-что есть рассказывай Восемь ебучих часов спустя. Но... Если ты останешься и все мне расскажешь... Быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под дочку. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Полли и Сема. Сука, блядь! Держись! Скорей, Полли! Здесь сука стоит! Повезло! Двигай! Давай! Че куда? Больше сюда не пищи, бля. От тебя, блядь, говной воняет. Не важно. Живо! Ты у меня на мушке. Если нас нагонят, там конец. Но ты живым уйдешь! Нам спасибо не скажут. Я каменщик, работаю три дня! А -а -а! Отлично, уже близко. Останови возле бара. Томас ли? Да. да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Меня достали твои вопросы. Охуеть, спасибо, папаша. Компенсации за твои услуги, и услуги, и машины и ремонт, Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл бабульку на дороге. А насчет царапин на тачке пытался бабульку на дороге. Все понял? Ну, Нет. До скорого, парень. я вскрыл конверт меня чуть инфаркт не хватил деньги на ремонт да я бы легко мог купить новую я думал над предложением сэма работе но был скорее против платят хорошо но связываться с криминалом лучше бедный живой чем бедный живой что блять даже удивительно как я был далек от этого